Ребят, всем приветик. Сегодня в Opel откатываем турбовый, с мотором C20 лет, опель Opel Vectra. Всем привет. Да. В прошлый раз мы пытались его настроить, но была беда, у нас прокладку просто выдуло и встали. Причем, когда мы катали, то тебе... Месяц, наверное, две на... недели назад. Две, разве, ну, две? Да, везде. Ну да, на наверное. Тогда еще прохладно было. Э -э в этот раз мотор раздушил владелец. То есть, ну, был, получается, про прокладку пробила. Ты же там какой-то бутерброд сделал, да? Да, как... я вырезал стальную прокладку из нержавейки. И штатная была миллиметр. Я вырезал из двух. То есть плюс один миллиметр. Ну, есть, а... да, степень получилась пониже, и, и, тех, все и... проблемы исчезли. Да. Ну, вдуваем сейчас на данный момент, а турбина, напомни, какая? Стандартная, у... К-16. А, К-16, то есть у тебя да. все, все стандартно. А... Те, кто не знает, С20 лет, это турбовый мотор а... от Opel 2 литра. А... Двухвальный, 16-клапанный. есть, ну, он такой... Древний-древний а... двигатель. Ну... Очень старый мотор, начала 90 ну грубо говоря это точно так же он очень похож на вазовский ну, а, да. практически там эти же моторы только цешки не турбовые ставились на 106 э -э -э, ну на 106 ваз то есть, да, именно этот мотор только в атмосферном варианте да ну там степень другая соответственно все остальное ну там другие же атмосфера ну да да да а. потому что степень другая ну, катаемся, вроде все нормально, вдуваем в пике 1.2, больше не хотим, потому что, во-первых, трудно будет для э, турбины, и, э, ну, чтобы она не рассыпалась ничего, да и не нагружать, чтобы машину, в общем-то, сильно э, покатались. Э, произошло, что у нас? У нас стоит ЕГТ э, в коллекторе в выпускном, то есть там стандартный чугунный коллектор, в него была вкручена цан, ну, то есть гайка с этим с датчиком, а датчик крепится там, грубо говоря, такой цанкой зажимается так вот у нас на ходу почему-то датчик вылетел, цанка, соответственно, улетела мы знать не знали, но какой-то шум появился, мы не поняли подумали, что это все-таки сбрасывает давление вестгейт, но оказалось, что нет там даже в шумке не в шумке, а в этом на капоте то, что вот это висит Фигня. Она не шумка является, наверное, а больше теплозащиты. Она там прогорела дырка. Во-первых, с вентиляцией. Да. Придется ну, заплавку поставить. Ну, по крайней мере, сейчас вкрутили туда обычный болт 10, чтобы заглушить, иначе то, что там дальше бы все фигачило. Что у нас еще? А, ну и задержались мы долго выкручивали лямду. А она как-то там хреново выкручивалась. Потом прогоняли резьбу заново чеками ну, опять же, в коллег, а, в даунпайпе, он же чугунный, по-моему, да? Там, да, чугунный даун -пайп. Да, то есть родной чугунный даунпайп, он, соответственно, в нем, не знаю, по какой причине, почему-то сорвалась резьба с лямды, которая мы выкручивали. Кстати, лямда была широкополоская под будильник, но как сорвалась, она не полностью там сорвалась, в принципе, живое. Я думаю, поработает вкрутили, соответственно, нарезали резьбу ну, не нарезали, прогнали резьбу вкрутили мою лямду. начал я подключать и куда-то просрал Bluetooth адаптер не знаю куда, он у меня. у меня в сумке лежит специально в кармашке там с, этой, с молнией, чтобы никуда ничего не улетело максимум может улететь только в саму сумку но что-то не нашел я его нифига, куда-то в общем, просрался Потому что частенько вынимаю ключи для других программ, там, чтобы записывать весты те же самые, может быть как-то взял, И он куда-то улетел, вполне вероятно. Пришлось ехать в Сетилинг покупать там новый адаптер, ну вот такой вот купили, но в принципе у меня похожий был в таком же корпусе, но корпус прозрачный, вот здесь Роснефть, кстати, сюда в карман поставили, в общем все заработало, как бы проблем никаких нету просто очень неприятно, когда это все уже прикручиваешь и, и что-то не находишь ну что-то рассказывать не знаю тут особо ничего такого а, здесь еще что автомобиль с кондиционером то есть он у нас работает, подключен к январю все четко отрабатывается, вот кнопочка кодея, в общем он у нас как бы термометра нету, чтобы показать ну да, не, но он работает как бы все нормально, дует холодным воздухом как бы проблем нету здесь этот пароворот проезжай и там будет а, заезд. Так, да. а, точно. ну вот э -э ну может еще сниму сейчас покатаемся потом под капотку я вам покажу все это дело как это, это Еще разгончик будет, есть, ну можно до да, разгончик еще снять так, а тут, есть, должен быть да. ну в общем продолжение будет ну, вот ребят мы катаемся уже не знаю тут круга два наверное сделали в общей сложности по а кольцевой по дороге, да, ну как о один полный круг и часть мы так ездили туда-сюда в общем а, опять же съехали мы с кольца а, через лахту едем а, потому что там пробки у нас стоят а, на кольцевой дороге постоянно а, там ремонт делают сужение и все остальное но особо погонять там у нас не получилось Тут везде плотно как-то с машинами не знаю все куда-то едут едут постоянно я думал что в суббота как бы должно быть должны все шашлык есть наверное на даче там банька шашлык все такое mm -hmm. ну что-то как-то очень много машин на удивление раньше такого я не, не, не припомню ну в общем то никаких проблем нету все нормально у нас настраивается смесь хорошо держит связь держится хорошо Мы с машиной а то бывают машины как-то там со связью вечно То отваливается э, Связь с блоком управления То с ШДК -хой. Ну в ШДК у меня опять же Я же вам рассказывал Плютуз новый Поэтому и фиг его знает Когда тут делся, так не понял Потому что в сумке все это лежит И вечно э, шебуршишь там эти ключи Достаешь от разного софта И может быть просто вылетел он куда-то А он маленький Ну и вот через лахту едем Тут, тут лахта-центр у нас Самое высокое здание в Европе. Видно, кстати, фиг знает вообще откуда его. С загорода там. С дамбы даже видно. Ну, с дамбы это не так далеко, как бы. Ну вот Ну, сейчас приедем, открутим все это дело. Под капотку я сниму. Плюс у меня еще там машинки на прошивку должны приехать чуть позже. Веста обычная. Так что. Вот он, лахта-центр Блестит все прям вообще А как вот там вот дома деревянные Хост... машин нужно да. Тут такой контраст Вот там деревянные дома в лахте а Здесь вот такая хрень, лахта-центр Кстати, есть фотку сегодня видел Там очень интересный такой контраст Между ну, Вот эти дома деревянные, которые вот там находятся На фоне лахта-центра как такового так что, в принципе, в общем, все стабильно, нормально, проблем не возникало. Ну, единственное, там то, что, как я и говорил, выкрутился ЕГТ, и оказалось, что он, да... Поджарил шумку капота. Поджарил шумку капота, да, я вам это тоже продемонстрирую, очень интересно. Да, сейчас приедем, слушай, вот ну, с лопаткой. Да, и плюс еще с охлаждением здесь некие проблемы, но, в принципе, они решаемые, в общем. Вот, вот лахта у нас... Вот, Кукурузином а Чуть дальше там у нас есть Летающая тарелка Еще стадион новый Тоже man, выглядит интересно Там вот где у нас ä, Западная скоростная дорога Вот это Вон она там Вон видите Ну я не знаю На камеру конечно не увидите Вот там вот летающая тарелка Это должно быть видно ну, вот, широкоугольная это, камера не особо. Еще иногда называют ее этой комфорткой газовой. Она интересно светится, но еще синим цветом, когда. Рыбик как, глаз. Да, рыбик. по-разному, называют. Так что сейчас приедем, я все поснимаю, расскажу там все. В принципе, тут все стандартное. По сути, как бы, я не знаю даже чего там. Ну, в общем, все увидите сами. Ну вот, приехали, все открутили, ну, подкапотка вот она выглядит вот так вот, моторчик, соответственно, С20 лет, турбина стандартная, она здесь на стандартном коллекторе, вот этот болт, это у нас ЕГТ, как затычка вместо него, как таковая, которая вот здесь вот дырку прожгла, прямо отсюда, Но это что у нас под руками было, то и вкрутили, потому что, ну, иначе ехать нельзя было бы. Да, капот расплавился бы, да и все. Ну, стандартно все. Здесь будет проставка вместо ДМРВ стоять. Клапан управления давлением на домом. Пербург стоит. Он тоже управляется у нас, соответственно, с блока управления. Ну и, соответственно, ДТВ. Там ДТОЖ стоит, Вазовский. ДТВ тоже из ДТОЖ Вазовского отпиленный, как бы. Ну, то есть отпилил кусок. Вытер эту термопасту и э, закрепил э, эпоксидкой. В принципе, в общем-то, стандартный совершенно автомобиль, обычная Вектор, то есть ну, без без каких-то тут наворотов. Ну, плюс еще здесь есть контроль э, э, давления топлива. он там выведен в салон, соответственно, был ЕГР, э, вот он. Ну, соответственно, там он когда-то был закреплен, просто цанга почему-то открутилась, то ли не затянута была, то ли еще что-то, но он выпал, а цанга улетела куда-то на дорогу. Естественно, ее никто не искал, ничего не... В общем, пропало, надо новую заказывать. Дат стоит, вот он. А дат у тебя, по-моему... С другой стороны, там наклеечка. Ага. с другой стороны, А, все, вижу, да. Вот она ну как обычно это в разъеме релюхи на два бара это motorola до да. да. 6350 6350 ну тренировки естественно все забито у нас все в общем то нормально Единственное только с вентилятор вентилятора охлаждения здесь подключенная от штатной системы но ну, частично владелец будет переделывать я думаю все-таки переделает ну, блок управления в салоне стоит Он там сейчас за бардачком Только что бардачок как раз прикрутил И... Под бардачком Разъем диагностики здесь стандартный Как на Opel То есть к нему все это и подключено Ну и... В общем-то, в общем и все Ничего такого нету Ну это я сейчас уберу Это мои тут ништячки всякие Лежат для настройки Просто датчик остывает Он очень горячий И все так что не знаю, хочешь что-нибудь сказать себя. Все просто, чтоб работало. Гонки с этого чемодана не получится, но ездить он вполне хорошо может. Ну да, как бы ехали, не было проблем. Ну, единственное, только что с охлаждением. Ну, да. ну, это, это уже ему. С охлаждением я доработаю. Надо вентиляторы разобраться. Да. Что с вентиляторами у нее? Почему передние не работают? странно да почему непонятно но еще не забывай же часть радиатор у тебя интеркулером закрывается ну, да. тоже как бы охлаждение уже похуже ну, чем... стоит он вот стоит, он да понятно за, за который кондейный именно Да, кондейный он да. стоит за кульком он и кулек тоже охлаждает ну в общем то вот вот и все то есть как бы регулятор единственное давление топлива у тебя да, какой-то регулируемый да, ну, по крайней мере, работает все нормально уже проверили, ну, потому я выставил, что. так как надо, пружина все равно не идеал, диапазон работает почему-то не полный. Ну, Китай. Но, Но по крайней мере давление контролировали, ну то есть я смотрю посматривал там все четко меняется, то есть ну, при избытке выставил, там. Я поставил, что на баре 4, 4... Это, бар бара абсолютно. Да, да, да, да. Ну, оно ровно так все и было, то есть, есть плюс-минус, максимум можно его пружина позволяет от двух с половиной до четырех с половиной регулировку сделать. Ну тут в принципе стандарт, коррекция стандартная. Коррекция еще да. на бар, коррекция угу. по вакууму идет. Ну нет, принципе, она не, не на хорошо. бар, по вакууму она не на бар, она сколько идет дельту будет держать определенную она, она семью. Она держит, она компенсирует. Этот... Ну, давление наддува, то есть у тебя при... Давление избы... надува добавляется к давлению топлива. Да, вот да, да. Суммироваться должно. Потому она что иначе есть. противодавление будет, грубо говоря, во впуске у нас уже будет не атмосферное давление, а давление уже избыточное на одну атмосферу. А форсунки при этом при трех атмосферах будут уже вдувать всего 2 атмосферы, потому что у нас подпор есть. То есть, а если сделать давление грубо говоря три бара на до да. то форсунки вообще лить не а буду а датчик выжил нет датчик -то нормальный. осталось вот. новую крепежке его выплюнуло просто и все да. либо либо просто цанга дерьмо скорее всего я не нажал не зажал я решил переусельствовать и зажал легонечко как бы теперь знаешь надо посильнее ну, ЕГЭ, это ЕГТ у нас как бы, фу, ЕГР у нас как бы температура не росла, там все как бы нормально было. Ну, то вот есть, пока 8... работала, успели померить. Да, то пока есть, температура не выбрала. Да, ну где-то там 840 до 900 не доходило. Ну, может быть, там когда-то доходило, но все, все в общем-то, отлично, не, не было никаких проблем. Ну, в общем, с этим автомобилем все, так что не забывайте ходить под видео, там, по ссылочкам Drive Contact, кнопочки подписаться, колокол, соответственно, там, ну, и пальцы вверх, ну, и хейтеры, если там они могут вниз сделать, Таких до хрена. Так что, в общем, всем пока. Всем удачи.